Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информагентства «Ледокол». Мы продолжаем наши традиционные воскресные эфиры с нашими гостями из разных городов. Для тех, кто хочет поучаствовать в наших дальнейших передачах, как я говорю постоянно, пишите на нашу почту gmail.com Почта будет под роликом. Также заходите на наш сервер в Дискорд. Адрес тоже будет под роликом. В следующее воскресенье мы обсудим современный этап капитализма. А сегодня мы поговорим о ди диалектике. Представлю наших участников. Это наши гости. Гамид, руководитель кружка гегелевской диалектики из города Тверь. И Александр, участник э, того же кружка из города Севастополь. И члены Союза Коммунистов. Это Дмитрий и Марат из Хабаровска. В свое время Маркс и Энгельс сумели вырасти из идеализма Гигеля и создали самый передовой метод материалистического познания. Сегодня некоторые теоретики предлагают двинуться тем же путем, но в обратную сторону. Вот и к нам поступило предложение, сосредоточиться исключительно на изучении бессмертных трудов видного коммунистического деятеля, борца за, за интересы трудящихся и идейного вдохновителя пролетарских масс. Георга Вильгельма Фридрика Гегеля. Итак, вопрос к нашим гостям. Почему нужно читать Гегеля? <звы> Пожалуйста, кто? кто? Гамит? Да, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Я позволю себе вспомнить, вот вы говорили, коммунисты, революционные деятели. Я позволю, если, я думаю, не будет даже необходимым здесь напомнить слова того, кто эту первую революцию в истории совершил и руководил ей. Слова Владимира Ильича Ленина. Значит такой работе государства революция как государство-революция, он четко дал понять, что нужно делать. Я позволю себе цитату. При неслыханной распространенности искажений марксизма наша задача состоит прежде всего восстановление истинного учения Маркса. Для этого необходимо проведение целого ряда длинных цитат из собственных сочинений Маркса и Эмбисса. Конечно, длинные цитаты сделают изложение тяжеловесным и нисколько не посодействуют его популярности, но обойтись их без них совершенно невозможно. Все или, по крайней мере, все решающие места и сочинения Маркса и Эмбеса должны быть непременно приведены в изложении более полном виде, чтобы читатель мог составить себе самостоятельное представление о совокупности взглядов основоположников научного социализма и о развитии этих взглядов, а также, чтобы искажение их было доказано документально и показано наглядно. Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинений, тон 33, страница 6. Ну, тут как бы говорится о таком понятии, как научный социализм. А, ну, научный социализм, вот, что вообще с по собой подразумевает? Ведь является, научным является такое вот системное учение, под которое в основе которого являются некие другие научные системы. То есть в данном случае, если мы говорим о философии, экономике или вообще общественном бытие, то, как правило, это либо очень обширная, либо всеобъемлющая система. И вот Ленин характеризует марксизм как вершину мировой цивилизации, как закон, законного преемника лучшего, чего создало человечество в XIX веке. А в лице немецкой философии, английской политической экономии французского социализма. Это вот он написал, ну, в принципе, доступно всем в том и пятом полного собрания сочинений, страница, страница вторая, если интересно. Там же, недалеко, на следующей странице, он изобразил следующее. «Диалекция истории такова, отвечает Ленин, что теоретическая победа марксизма заставляет врагов его переодеваться марксистами. Этим приемом пользовались противники революции марксизма ранее». Они прибегают к нему и в настоящее время. Можно с уверенностью вот что сказать, товарищи, уважаемые господа. Которые не считают необходимым иметь в основе своей борьбы. Те, кто не считает необходимым иметь в основе своей борьбы истинное понимание классовой борьбы, как исторического материализма, исторического материализма, как частного случая, диалектического материализма, марксистами по сути и не являются. Ну, я позволю себе далее цитату Одну Маркса, одну очень интересную, относительно диалектики и материализма. Значит, он говорит следующее. «Чтобы, исходя именно из материального производства, непосредственной жизни, рассмотреть действительный процесс производства и понять, связанную с данным способом производства и положенную им форму общения. Это фейербах «Противоположность материализма и идеалистического воззрения», страница 51-52, если кому интересно, там более развернутая цитата есть. Значит, В работе «Три источника, маркс...» «Три источника и три составных части марксизма» от этого Ленин говорит следующее, указывает, что не основным приобретением марксистской философии стала диалектика, то есть учение о развитии в его наиболее полном, глубоком понимании и свободным от односторонности виде. Учение об относительности человеческого знания, дающего нам отражение вечно развивающейся материи. Полное собрание сочинений, том 23, страница 43. Ну, тут стоит вопрос вообще, о чем ведут речь, товарищи, уважаемые? То есть диалектический материализм – это о чем? Что это такое? Как вообще данное воззрение и данное понятие разделять и понимать относительно великого множества других воззрений мировоззрений и теорий меня слышно да я надеюсь да да слышно. хорошо значит диалектический материализм то есть материализм это такое мышление в котором во всех воззрениях основой является материальный мир природа и мир который есть как единственное действительное а мышление в свою очередь. Как его еще называет Энгельс, идеальные силы, вторичным его следствием. И в первом своем приближении этот мир доступен в ощущениях этому идеальному, этой идеальной силе. Если проще, то материализм ⁇ это такое мировоззрение, в котором все имеет свое начало в материи. Если кому интересно, то это Маркс Энгельс, сочинение Том 21, второе издание, страница 273-291. Там практически дословно следующее говорится. Но, уважаемые товарищи, мы же говорим о диалектическом материализме. И все время наши уважаемые классики нам это говорят. Они же не просто говорят материализм или диалектика. Они именно используют словосочетание. И вот я хочу сказать, что здесь имеется в виду. Диалектический материализм как раз отвечает на вопрос, какой материализм. Что это за материализм? Значит, диалектика. Тут некое определяющее слово несет здесь, форму определенности. То есть оно определяет данный материализм относительно тех других форм материализма и так далее. То есть какую вообще раскрывает истину такой материализм? А вот что он раскрывает. Значит, в котором раскрыто, то есть диалекти, диалектический материализм, в котором раскрыта внутренняя форма самодвижения. А внутренним формам самодвижения является только противоречие. То есть противоречия внутри этого объекта, явления и процесса. Как пишет Георг Вильгельм Фридрих Гегель в своем, в своем труде «Наука логики», том 1, страница 38. Значит, то есть диалектический материализм есть осознание окружающего мира через раскрытие форм его самодвижения. То есть противоречие. Это в общих чертах. Но к чему мы приходим-то? Вот Почему именно такое вот понимание… Но на таком понимании диалектики материализма и философском вообще возрении настаивали Маркс Венгельс. В первую очередь Ленин, конечно, как непосредственный практик революционный. В одной из своих последних статей, написанной в 1902 году, под заголовком о значении воинствующего материализма для третьего издания журнала под знаменье марксизма. Значит, я процитирую, Ленин говорит следующее: настаивает в первую очередь. Значит, говорит он об этом, о следующем точнее. «Без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного мировоззрения. Чтобы выдержать эту борьбу и провести ее до конца с полным успехом, естественник должен быть современным материалистом. Опираясь на то, как применял Маркс материалистически понятую диалектику Гегеля, мы можем и должны развивать эту диалектику со всех сторон. Печатать, я подчеркиваю, печатать в журнале отрывки из главных сочинений Гегеля, истолковывать их материалистически. А вот дальше Ленин дает четкое указание, что значит истолковывать. Запятая, я подчеркиваю, комментируя образцами применение диалектики у Маркса и у других классиков. То есть э, Ленин... Некое напутствие дал товарищам, которые будут продолжать революционное дело, что без Гегеля философские всевоззрения, они не выстоят перед натиском реакции лжи. Это дальше вот его цитата. Значит, ну, можно еще тут, так сказать, привести людей, которые почему-то избегают Гегеля, я не понимаю, почему так люди, товарищи боятся изучать Гегеля, ведь а, никто же не заставляет. Вот товарищи, которые хотят в полной мере познать, а далее мой коллега, мой товарищ приведет примеры, например, того же самого Маркса и Ленина, кстати, которые говорили, что практически невозможно. И вот Ленин говорил, что невозможно. Хоть это афоризм, но это что такое афоризм? Это сокращенная фраза, несущая в себе максимально емко ту суть, которую она отражает. Афоризм о чем? Что и те, кто не изучал Гегеля, не поняли Маркса и полвека спустя. Вот если я процитирую еще Маркса в данном контексте, а в науке нет такой широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не, старос, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам. Маркс, капитал первый, в предисловии вот это написал. Значит, товарищи, уважаемые, особенно уважаемые товарищи, присутствующие здесь, и, возможно, которые нас слушают, вы уже пробили лед равнодушия, вы уже достигли определенных вершин осознали метод борьбы, осознали свое положение. А мы, как э, товарищи, которые согласны с вами э, во многих чертах, и мы являемся тоже э, из того, что мы поняли, мы вообще левые тоже, мы коммунисты. Значит, э, мы предлагаем вам взяться не за лед, а за гранит науки все-таки, то есть начать его грызть. И вот, э, если мне время позволяет, я бы еще буквально два абзаца... Из того, что мы с, вами, с моим товарищем составили в качестве доклада, который нам было предложено на данную дискуссию подготовить, если у меня есть время, я бы еще зачитал. У вас примерно 3-4 минуты. 3-4 минуты. Ну, хорошо, я вам добавлю 2, 2 минуты. не Нет, -не, я, я, я справлюсь, я в принципе там немножко совсем... Значит, на тему пролетариата мой э, товарищ Александр вообще раскроет всю э, картину. А я про, лишь скажу вот следующее. Противопоставляю пролетариату, как людей, основывающих свои классовые интересы, внимание, основывающих, всей массы наемных работников, э, вы как бы перекладываете, ну, практически копируете путь То есть э, идея диктатуры пролетари... партии, а диктатуры определенной номенклатуры, то есть о некой структуре, которая должна руководствоваться, точнее, в которой должно руководствоваться движение общества к бесклассовому обществу, к полному коммунизму. Именно непонимание исторического материализма, о котором я до этого сейчас озвучил, первичности материального производства вообще, и производства, производительного труда при капитализме в особенности, а ведь коммунизм есть вышедший из... Ну, выходит из, из капитализма, то есть капиталистические отношения являются основой коммунистических. Именно промышленное производство является условием, необходимым для развития коммунизма. Значит, в особенности приводит к зачислению рабочий класс в рабочий класс всех наемных работников, всех трудящихся, всех служащих, всю интеллигенцию. Может, мы вас неправильно поняли, вы нас поправите, конечно. Товарищи, мы призываем вас не размеживаться со всеми небольшевистскими, точнее, размежеваться со всеми идеями, отрицающими, отрицающими руководящую роль рабочего класса, коммунистической революции в первую очередь. И как следствие отрицающая необходимость диктатуры класса фабрично-заводских промышленных рабочих при социализме. Я все. Спасибо, Гамит, я уточню, 15 минут мы отводили на сторону, но поскольку... Александр, 5 минут хватит на садоклад? Да, меня слышно, здравствуйте. Да, минут пять на, на садоклад хватит? Да, хватит, хватит. Отлично, тогда будем придерживаться этого регламента. Моя очередь, да? Да, да, вам слово, Александр, да. Товарищи, меня слышно? Слышно, слышно. Если подходить к истории с позиции диалектического материализма, рядом с огромным большинством, исключительно занятым физической работой, образуется класс, освобожденный от прямого производительного труда, и заведующие общественными делами, руководством в работе, государственным управлением, правосудием, наукой, искусствами и так далее. Это цитата из Энгельса, антидюринг. Для научного определения же буржуазии как специфических классов при капитализме необходимо изучить в первую очередь капитал, где Маркс научно с применением диалектического метода раскрывает логику капитализма, раскрывает устройство капиталистического общества. По, по словам Пролетает мысли понимать искрабочего, который для потребности возрастания стоимости господина капитала. Смотреть, Маркс, Сенгель, собрание сочинений, том 23. Понятие нет трудящихся вообще или работающих вообще. Понятие производитель, пишет Ленин. Объединяет пролетария с полупролетарием и с мелким товаропроизводителем, отступая таким образом от основного требования точно различать класс. Служащая интеллигенция столько же опосредственно имеет ряту, сколько другой же своей частью примыкает к буржуазии. Истина состоит в том, что ни один господствующий класс не обходился без своей собственной интеллигенции. Антагонизмы в области материального производства делают необходимым надстройку из-за идеологических сословий, писал Марс в теории прибавочной стоимости. Как это верно отметил Сталин, интеллигенция никогда не была и не может быть классом. Она была и остается прослойкой, рекрутирующей своих членов среди всех членов общества. Товарищ, еще раз. Научное определение класса М. Ленин дает в своей работе «Великий почин», где он пишет, классами называются большие группы людей, различающие... По по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению, большей части закрепленному и оформленному в законах средством производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения, которые они располагают. Исходя из тщательного студирования и изучения трудов Карла Маркса и Фридриха Энгельса, а также собственного, не только богатого теоретического, но и непревзойденного, имеющего всемирное историческое значение практического общественно-революционного опыта, Ленин так определил класс пролетариата. Диктатура пролетариата, пишет он в этой же работе. Историй язык означает вот что. Только определенный класс, именно городские и вообще фабрично-заводские, промышленные, рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых в борьбе за свержение игр капитала в ходе самого свержения, в борьбе за удержание и укрепление победы, в деле созидания нового социалистического общественного строя, во всей борьбе за полное уничтожение класса. Именно поэтому коммунисты, у которых нет никаких интересов, отдельных от интересов всего пролетариата в целом, которые не выставляют никаких особых принципов, под которые не хотели бы подогнать пролетарское движение, опираются в своей работе именно на класс пролетариев, на класс фабрично-заводских промышленных рабочих, которые объективно заинтересованы в уничтожении частной собственности, в создании условий для всестороннего свободного развития всех членов общества. Именно поэтому для коммунистов неприемлемо размывать классовые интересы пролетариата с настроениями колеблющейся интеллигенции, с мишениной мнений и переметными сумами разного рода служащих, с анархокапиталистическим протестом мелкой буржуазии. Только класс фабрично-заводских рабочих способен непосредственно взять средства производства в свои руки и руководить промышленностью. И только при советской власти по производственному принципу может удержаться диктатура пролетариата. Люди, непосредственно производящие материальный продукт, должны решать, как он будет распределяться. Их труд должен быть в первую очередь освобожден. Задача интеллигенции, ее историческая роль сегодня в том, чтобы служить рабочему классу, чтобы соединять научный коммунизм с рабочим движением, чтобы бороться за уничтожение условий, разделяющих людей умственного и физического труда. Когда одни читают книжки, занимаются наукой и искусством, а другие их кормят и одевают, когда одни управляют и командуют, а другие плавят металл и добывают уголь. Переходя к рассмотрению стратегии и тактики коммунистов сегодня, то уже кроме упомянутой необходимости изучения марксистско-ленинского учения и истории революционного движения можно указать главные задачи, которые стоят на повестке дня для коммунистов. Первое. Необходимо организовывать комитеты партии, чтобы в них ходили вполне сознательные коммунисты, посвящающиеся целиком коммунистической деятельности. Надо подготовлять людей, посвящающих революции не одни только свободные вечера, а всю жизнь. Второе. Надо особенно стараться о том, как можно более рабочих становилось вполне сознательными и профессиональными революционерами и попадали в комитет. В комитет надо стараться вести рабочих революционеров, имеющих наибольшие связи и наилучшее имя в рабочей массе, чтобы руководить всем, что происходит в рабочей среде. Надо иметь возможность всюду попасть, надо очень много знать, иметь все ходы и так далее. В комитете должны быть поэтому по возможности все главные вожаки рабочего движения из самих рабочих. Смотреть Ленин, письмо к товарищам о наших организационных задачах. Вводить рабочих в комитет есть не только педагогическая, но и политическая задача, говорю Ленин. У рабочих есть классовый инстинкт, но при небольшом политическом навыке рабочие довольно скоро делаются выдержанными коммунистами. Я очень сочувствовал бы тому, писал Ленин, чтобы в состав наших комитетов на каждых двух интеллигентов было восемь рабочих. Третье. Комитет, скажем, московской организации, должен руководить всеми сторонами местного движения и заведовать всеми местными учреждениями, силами и средствами партии. Комитет должен организовывать районные группы, которые должны быть главным образом посредниками между комитетами и заводами, посредниками и далее преимущественно передатчиками. Четвертое. В задачу районных групп входит организация заводских кружков. Заводские кружки, писал Ленин, для нас особенно важны. Ведь вся главная сила движения в организованности рабочих на крупных заводах, ибо крупные заводы и фабрики включают в себя не только преобладающую по численности, но еще более преобладающую по влиянию, развитию, способность ее к борьбе часть всего рабочего класса. Каждый завод должен быть нашей крепостью. Чтобы каждый завод стал нашей крепостью, продолжает Ленин, для этого заводская рабочая организация должна быть также конспиративно внутри себя, а также ветвиста вовне, то есть во внешних ее отношениях. Также далеко должна просовывать и в самые разные стороны просовывать свои щупальцы, как и всякая революционная организация. Ячейка, которая не умеет охватить рабочую массу своего завода со всех сторон, не умеет подойти ко всем ее нужным потребностям своему назначению. И последний пункт. Задача коммунистов, непосредственно работающих на предприятиях, состоит в том, чтобы способствовать организации рабочего движения в борьбе за свои интересы вести рабочих от профсоюзов и стачных комитетов к созданию советов и к объединению в партию. Другими словами, на практике соединять научный коммунизм с рабочим движением, выдвигая необходимые в конкретных обстоятельствах лозунги и программы. И хотелось бы привести мы всех приглашаем и заставляем покинуть их точку зрения и стать на нашу, а не наоборот, не покидаем свои точки зрения, не сливаем свои классы борьбы со всякими переметными суммами. Спасибо. Понятно. Спасибо. Позиция ясна. Поскольку вы немножко перебрали времени, ваша сторона, то, соответственно, было бы справедливо аналогичное время добавить к стороне другой союза коммунистов. Поэтому у союза коммунистов на общее выступление минимум 25 минут. Пожалуйста, товарищи. Да, Если позволите, я начну. Вот, товарищи начали использовать метод, то есть определять свою теорию изначально, используя большое количество цитат и отсылок к первоисточникам. Это не самый лучший метод, но давайте поиграем в эту игру. Вот, например, Ленин пишет, «Насилие по отношению к среднему крестьянству представляет из себя величайший вред». Например, это... Доклад 23 марта 1919 года на восьмом съезде РКПБ. То есть нужно бороться по отношению к насилию крестьянства. Значит, наш лозунг должен быть один. Учиться военному делу настоящим образом и ввести порядок на железных дорогах. Это Владимир Ильич Ленин, ПСС 36 том. Другой, другой вопрос, что мы должны взять власть немедленно. Это написано ему в октябре 1917 года. То есть в одно время мы должны поддерживать Советы, в другое время мы не должны поддерживать совет. Если мы у Ленина, Владимира Ильича, у Сталина Иосифа Виссарионовича, у Макса, у Энгельса, у них достаточно большое количество теоретических работ. И если мы имеем должное желание и терпение, то в принципе цитату по любому заданному поводу мы, мы по идее можем найти. Поэтому основной наш метод должен быть, конечно, изучение классиков, понимание того, как они видели окружающих реальный мир, как они его исследовали, какие закономерности они в нем выявляли, и на основе этого знания, как они боролись за коренные интересы пролетариата. Вот это мы должны знать, это мы должны ценить и учиться. Но ни в коем случае мы не должны занимать, заменять живое ленинское слово, теоретическое изучение, практическое применение, всех этих знаний и явлений, мы не должны это заменять начетничеством и догматизмом. Это в корне неверное явление. Это убивает вообще убивает весь смысл марксистского учения. Поэтому я позволю себе несколько разобрать не с точки зрения догматов и цитат, а с точки зрения смыслового содержания. Вот тезисы наших уважаемых докладчиков. Вот, нам было предложено рассмотреть... Значит, диалектику Гегеля, как именно основной инструмент, который является а, тем, тем самым стержнем, той самой опорой, на которой Маркс и строил всю свою работу. Но, если мы почитаем Маркса, допустим, его работу из экономических рукописей, он там совершенно нередко критикует Гегеля и объясняет, что неверно, в общем-то, Гегель размышлял и действовал. Да элементарно можно вспомнить тот факт, что Гегель, допустим, поддерживал монархию это, То есть, само, само понимание того, что Гегель прекрасно понимает свой метод, явно он понимал его лучше, чем вы, или лучше, чем любой из ваших учеников, потому что он его создал. Он не смог разобраться в том, что происходит вокруг него. Он не смог понять, какой класс передовой, что вообще происходит в обществе, на что нужно опираться. Вот. Но основным аргументом оппонентов была цитата Владимира Ильича Ленина, из статьи о значении воинствующего материализма. Написана она была в 1922 году. То есть это тот момент, когда советская власть уже была установлена, революция свершилась, революция 1917 года. И Владимир Ильич Ленин создает программный документ, в котором обращается К кому? К журналу под знаменем марксизма. Кто такие журналы под знаменем марксизма? Это, как ни сложно догадаться, марксисты. Это те люди, которые не только знают теорию Маркса и Энгельса, они ее на практике применяют, они ей великолепно делом доказали, что они прекрасно понимают общественные процессы и могут бороться за интересы пролетариата. Так вот, эта статья состоит из трех частей. Первое, мы должны бороться с реакционной буржуазной философией. Это первая часть его доклада. Я цитировать не буду, товарищи могут проверить, почитать. Второе, мы должны переиздавать атеистическую литературу 18 века и третье. Мы должны демонстрировать, мы должны материалистически истолковывать диалектику Гегеля, показывая, как Маркс использовал те самые верные зерна, которые в этой диалектике были заложены. Если мы будем действовать вот так, то, соответственно, мы марксизм сможем продвинуть вперед. Это важно. Вот эти три аспекта указаны, не только треть, а именно все три. Вот эти все три аспекта – это очень важная работа, которую марксисты должны делать, взяв власть. Еще раз. То есть, когда марксисты возьмут власть для них есть задачи электрификации для них есть задачи развития марксистско-ленинской теории для них есть задачи в э, обеспечении безопасности защита социалистического отечества целая куча больших задач и надергав оттуда цитат мы можем все что угодно все что угодно понять и в принципе истолковать но смысл этой статьи нужно понять можно понять ее прочитал вот ну и собственно в качестве такого завершающего штриха в чем состоит диалектический материализм по сути своей? Диалектический материализм – это исследование окружающих нас процессов и явлений, не выдумывая из головы что-то, а вставя в первую голову именно саму реальность, сам материальный мир. Мы говорим, Гегель считал, что материя – это что мышление, это то, что… Вот, что Законы мышления, что материя должна подчиняться законам мышления. Мы говорим не об этом, мы говорим о том, что материя существует по определенным законам, но если мы будем мыслить правильно и хорошо правильно познавать, то мы эти законы природы сможем познать. Мы не должны ставить телегу впереди лошади. Не, не мы указываем материи, как она должна двигаться, мы лишь ее изучаем. И последовательно ее изучая, мы продвигаемся все глубже и глубже. Поэтому задача коммунистов на сегодняшний день, в первую очередь, если мы говорим в теоретическом плане, это не штудировать пыльные тома XIX, XVII, XIV века, хотя это все интересно и полезно. Наша задача, в первую очередь, изучать производство, понимать, как организованы структурные, производственные, экономические связи, в каком положении сегодня пролетариат, каким образом он эксплуатируется, как это закреплено в юридических нормах права. И тогда... Вооруженный методом, вооруженные примеры наших красных предков, мы поймем, как нам бороться. Вот и все, товарищи. Я на этом свой доклад закончу. Спасибо. Спасибо. Да. Марат. Здравствуйте, товарищи. товарищи. Я тут Я хочу, хочу сказать по поводу того, то, что Гамит и Александр начали товарищи. говорить, то, что должны мы опираться на фабричных рабочих почему-то, то есть, э, хотя всем товарищам рекомендую посмотреть работу такую, как Энгельс «Принципы коммунизма», где Энгельс прямо пишет то, что, э, что такое пролетариат. Пролетариатом называется тот общественный класс, который добывает средства к жизни исключительно путем продажи своего труда, а не живет за счет прибыли с какого-нибудь капитала. Класс, класс части Егоря, которого... Жизнь и смерть, все существование которого зависит от спроса на труд. То есть это все наемные работники, которые продают свою рабочую силу, труд, не эксплуатируют других людей. Это принципы коммунизма, работы. А что писал Ленин в Великом Почине? То есть вы тоже внимательно перечитайте. Он пишет, определенный класс именно городские и Вообще фабрично-заводские. Вы забываете предлог и прочитать. И обратитесь, пожалуйста, к структуре населения периода Ленина. То есть кто там был? Там не только фабрично-заводские были работники. Это были также и рабочие надомники, транспортные рабочие, и работники связи, строительные рабочие, черные рабочие. То есть они тоже были в городах. Вот, Ну а сегодня это и учителя, и водители, а не только фабрично-заводские работники. Также об этом прямо говорит Сталин в работе 1906 года под названием статье, «Фабричное законодательство и пролетарская борьба». Там он пишет то, что было время, когда наше рабочее движение находилось на начальных ступенях, когда... Пролетариат был раздроблен на отдельные группы и не думал еще тогда об общей борьбе. Он пишет, то, что были железнодорожные рабочие, горные рабочие и фабрично-заводские, ремесленники, приказчики, конторские служащие, и они не думали тогда об общей борьбе. То есть, если вы говорите про фабрично заводских в таком случае вы разделяете пролетариат от общих целей. И тем самым вы помогаете буржуазии дальше разделять пролетариат. Вот, ну, конкретно вот э, про рабочих я хотел рассказать, да, товарищи. Вот. вот Продолжайте дальше. Спасибо. У стороны Союза коммунистов есть еще 10 минут. Вот Марк Анатольевич, может быть, добавит что-то. Пожалуйста, Марк Анатольевич. Марк Анатольевич, включите микрофон, пожалуйста. Он меня включен. Не слышно меня? Да, не было слышно. А сейчас слышен. Да, сейчас отвечу. Понимаете, товарищи, вот это вот извечное противоречие. В своей работе «Что такое друзья народов?» и «Как они воюют против социал-демократов?» Ленин сравнивал пыльные тома из библиотеки и замызганные брошюрки в карманах рабочих. И говорил, что вторые намного важнее. Но тогда будем говорить коммунистическое движение имело дело с людьми на 90% неграмотными. Мало того, что им надо было что-то объяснить, что надо было просто научить читать и писать. И вот здесь мы попадаем в очень интересную вилку. По сути дела, представление о том, что такое социализм, у Маркса и у Ленина разные. Для Маркса научный социализм и коммунизм – это одно и то же. Он говорит в критике госской программе», что между <как> капитализмом и коммунизмом лежит определенный период революционной диктатуры пролетариата. Ленин уже понимает, что социализм и коммунизм – это разные вещи. И у него уже есть понимание двойственности какой некой этого периода, что... С одной стороны, это вроде бы часть коммунистической формации, но еще незавершенная некая, как говорится, у которой там есть отдельные вещи, которые надо изживать по переходе к коммунистическому обществу. А с другой стороны, это переходный период. Вот по сути дела нам сейчас товарищи рассказывали о той мысли, которая произошла до реальных политических битв в результате которых было создано первое в мире государство. И при этом наши, как говорится, предки столкнулись с очень интересной позицией, что, собственно говоря, определяло ли человека не его профессиональное отношение к тому или иному виду деятельности, а его мировоззрение, сформированное, как говорится, на базе окружающей реальности. И становится сразу понятным, откуда у нас первая советская проекция за исключением Ворошилова и Дыбенко – это чистая интеллигенция, а в то же время в армии Колчака есть два добровольческих полка из рабочих уральских заводов. То есть недостаточно быть фабрично-заводским рабочим, чтобы стать пролетарием. И, в общем-то, совершенно нельзя отрицать того, что любой работник интеллектуального труда вполне может осознать себя как пролетарий и принять как свои интересы и задачи пролетария. Вот здесь, понимаете, в чем дело? Ведь, по сути дела, человек, люди на Земле, прошли очень длинный путь в познание окружающего мира. Причем, как правило, как правило каждое следующее поколение отрицало эти познания. Это тоже, собственно говоря, диалектика. Они выводили их на новый уровень. И когда Владимир Ильич говорил об источниках марксизма-ленинизма, он говорил три источника, три составные части марксизма. Вот источниками он считал немецкую классическую философию, французский утопический социализм и английскую политэкономию. Это источники, это из чего, как говорится, извлекли определенные уроки, на базе которых построили новое мышление, новую науку. Уже марксизм ленизм который соединял в себе марксистско ленинскую философию, с, значит, марксистскую политэкономию и знание о научном коммунизме, уже не о научном социализме, а о научном коммунизме. Вот та пропорция, о которой говорил товарищ, на два рабочих там, на два интеллигента, восемь рабочих. Она очень успешно применялась э, в последние лет 30 существования советской власти. Когда для того, чтобы, допустим, э, инженеру или инженер техническому работнику вступить в партию, необходимо было привести с собой трех рабочих. Ну и что? Казалось бы, вот она, партия, составленная из рабочих. А почему тогда она, э, как говорится, не преодолела э, тот регресс, которая впала из-за руководства. Почему, как говорится, никто не выступил на защиту советской власти из 18 миллионов людей, которые числились членами Коммунистической партии? Ведь там подавляющее большинство было рабочих. Почему это не произошло? Поэтому давайте так. Вот эти вещи наши предшественники уже прошли. Они сделали из них определенные выводы, определенные выжимки. Они создали определенную теорию, которая, как говорится, актуальна сейчас. И часть этой теории – это теория прибавочной стоимости, диктатуры пролетариата, универсальные методы познания, атеистический материализм, исторический материализм. Ленин добавил к этому, как создать партию пролетариата, как, вернее, создать пролетариат в стране, где пролетариата нет. Ленин добавил практические разработки по э, пролетарской революции, то же самое государство революции и военная программа пролетарской революции. Это были абсолютно практические вещи. Одна единственная серьезная философская работа есть у Владимира Ильича – это «Материализм и империокритицизм», где он полностью окончательно уничтожает идеализм, в том числе и Гегеля который он там вспоминает наряду с Юмом, с Кантом, с Винариусом и прочими-прочими деятелями. Но работает направлено против конкретного человека по фамилии Богданов, которого он показывает, как вот эти все бредни идеалистические все-таки сильны еще, как говорится, в мышлении у отдельно взятых людей. Наша задача на сегодняшний день как раз в том и состоит чтобы опереться на плечи гигантов, которые сделали для нас серьезную теоретическую работу, и продолжать эту теоретическую работу, изучая те процессы, которые происходят сегодня в обществе. Ведь, по сути дела, ни Маркс, ни Ленин не могли предвидеть, что случится через 150 лет после их жизни. Они были реалистами, они изучали реальный окружающий мир, из него делали свои выводы. И наша задача сегодня как раз в том и состоит, что опираясь на их метод, который разработан, уже отработан в действии, продолжать развитие как теоретическое, так и практическое дальше. Мы видим, что сегодня в новом этапе капитализма реальное производство уменьшается. Крупных предприятий практически не осталось и скоро не останется совсем. Потому что капиталисты не хуже нас знают, что чем крупнее предприятие, тем оно носит более общественный характер. И способно, как говорится, влиять на конечные результаты производства. А на малом предприятии нет. Вот это холдинговая система, о которой я много раз говорю. Поэтому давайте, товарищи, поймем это дело. Поймем диалектику развития. Что она так или иначе, оставляя неизменными, Основные теоретические постулаты, о которых я уже сказал, на новом этапе отрицает те тактические приемы, которые были когда-то. У меня все. Спасибо. Ну, в принципе, мы бы в свое время уложились. Ну что, товарищи, артиллерийские залповые выпущены. Вот, основные доклады сделаны. Предлагаю перейти к премиям. Гамит да. Пожалуйста. Можно, Можно говорить? Да. Да, да, секундочку, я предупрежу заранее. У вашей стороны, как и у оппонирующей вам, 20 минут. Можете это время сразу использовать, можете распределять. Относится я к... понял. Я... К... Да, я буду краток на самом деле, потому что тезисы были обозначены, моменты, на которых стоит обратить внимание, тоже обозначены. Ну, из того, что я услышал, товарищи, спасибо за слово вообще. Значит, по отношению к насилию крестьянству, да? Ну, никто же не говорит о насилии или. Мы вообще здесь такую тему не затрагивали. Я... Конечно, мы можем обсуждать все, что угодно в теории Маркса, Энгельса, Ленина, но. Скажем так, от этого классовое сознание у крестьян не проснется. Люди угнетались и всю историю человечества в, разных, в разной степени, в разной, при разных формациях общественных, при разных экономических условиях. Ну, от этого именно пролетариата не было. Об этом пишет Марк, кстати, но мой коллега он более предметно об этом скажет, мой товарищ. Значит, напутствие от Ленина после революции, но... Что это значит? Я просто, я понимаю напутствие от товарища любого. Это означает, что я не в отрыве от всего действия деятельности, если это напутствие дано по изучению какого-то материала, значит, не, не в отрыве не от революции, не в отрыве от моей общественной деятельности, не в отрыве от моей непосредственной профессиональной деятельности. Если дано напутствие, что без того, что я буду это изучать, вся моя деятельность будет приведет к тому, что вся моя деятельность приведет к краху, то есть в основе своей всей деятельности как коммуниста, как марксиста, я не буду ставить определенные философские воззрения, то на этой основе вырастут ложные э, мои, так сказать, воззрения. То есть ложная моя вся работа, вся моя деятельность будет ложной. Я, по крайней мере, так понял Ленина в данном напутстве. Значит, диалектический материализм Гегель говорил о том, что законы природы подчиняются законам мышления. Честно, я вот науку логики уже, наверное, шестой-восьмой раз читаю, там периодически некоторые места больше. Я не видел у него точного указания на это. Также я не видел этого указания в диалектике природы индекс. Я также этого не видел в... Других работах которые я прочитал у меня просто сейчас в голове немножко не варится значит я лишь видел первое что гигель сделал почему маркс и энгельс и ленин и почему мы вот с вами товарищи об этом вообще говорим что вообще диалектика диалектика как метод о котором марк анатольевич справедливо заметил диалектика к сожалению нигде ни в одном из философских трудов, ни в одном из э, трудов нефилософских, не имеет свою полную систему, как, кроме как у Гегеля в науке логики. То есть, если вы можете привести какой-то такой пример, вот вы говорите «Капитал Макса, да? Я еще раз просто отвечаю дополнительно, повторяясь, вам а, а, при общении лично с вашими товарищами и с некоторыми лично вот здесь присутствующими, я еще раз говорю, вот логика капитала – ведь Маркс четко дал показать логика чего там отражена используя диалектический метод это логика капитала да он применяет ее и все движение капитала там раскрыто диалектическим методом но сама сам то метод он находится там он находится там в опосредственном виде то есть через использование относительно объекта которого мы исследовал, то есть капитал то есть движение общества то есть э, систематическое изложение самой диалектики там нет как науки значит фабрично-заводские работники. Не буду я этот вопрос затрагивать, об этом скажет Александр, у него есть много на этот счет. Значит, замызганные бумажки рабочих важнее. Вот здесь как раз раскрывается вся суть нашего вообще спора по поводу пролетариата, уважаемые товарищи. Что имеет в виду Ленин, когда говорит, замызганные бумажки рабочих важнее, чем пыльные тома? Это значит, что интересы рабочих Интересы, которые они могут выразить, пусть даже простым языком на бумажке, объективно, интересы их как класса, не конкретного человека, а класса в целом, намного более объективные и важнее для движения коммунистического, чем все тома, которые написал Маркс, Ленин и Энгельс. И сам Маркс, Ленин и Энгельс на это намекают, же они же говорят. Вот о чем речь-то вот, вообще, о споре о Вот поэтому как бы, мы... В данный момент замечаем. Значит, ну, естественно, надо разделять. Тут Марк Анатольевич Справедливо тоже заметил по поводу личных интересов и общественных. Из того, что человек имеет какие-то личные интересы, не вытекает, что все общество или класс в целом имеет такие же общественные интересы. Поэтому тут вполне естественно противоречие, когда, например, Капиталист становится выразителем идей и выразителем и защитником вообще рабочего движения. Это нормально. Точно так же, как и работник, рабочий конкретный, несмотря на свои объективные интересы, как рабочего, может преследовать интересы капиталиста. Это никто об этом не говорит. В капитале Маркса четко выводится именно исторический материализм в какой его форме? В форме следующего, что общественное бытие определяет общественное сознание. Именно общественное бытие определяет именно общественное сознание. То есть бытие класса, угнетенный он, или он подчиняемый, или он руководящий, или он угнетающий, или он э, господствующий и так далее, и определяет э, бытие всего общества в целом. Ну, если бы было иначе, то, я думаю, революция бы произошла имманентно, то есть сразу. Ну, раз все понимают, что они угнетаемые, и капиталист нам не нужен в текущем экономическом положении просто как некий паразит то почему бы все общество сразу бы революции не совершила это вполне естественно потому что маркс четко показывает на то явление которое следует почему революция не происходит сразу что что рождается одно из другого то есть тут он берет процесс со своим становлением это и есть диалектический материализм но понимать что такое становление Нигде, кроме как в диалектике, в науке, логике Гегеля, например, систематически не изложено. Даже в том числе, например, трехтомники диалекти диалекти диалектический материализм, изданный в 1956 году в советское время. Там этого тоже нет. Я лично прочитал. Систематического изложения там нет. Значит, научный социализм э, не есть, научный коммунизм. Но э, хочется заметить, и я думаю, э, вы можете самостоятельно поискать, я сейчас не буду ничего говорить. Э, о цитатах я просто хочу заметить что сам маркс иенгис и ленин в первую очередь вследствие этого не разделяли социализм и коммунизм а лишь понимали под социализм некий момент становления коммунизма то есть да это разные моменты но моменты одного и того же то есть в социализме есть полные точнее пятна как бы родимые то есть, Общественные еще экономические формы и отношений еще не преобразовались полностью в коммунистические. И от этого, естественно, социализм имеет какую-то определенность. А какой определенность? Именно того, что он вышел из капитализма. И от этого вот такой вот период этой определенности, когда здесь определенностью является как раз экономические отношения предшественника, предшествующей формы общества, из которого вышла данная новая форма общества. Они как бы разделяли так простым словом, что это социализм. Ну, я полностью согласен с Марком Анатольевичем, что нам надо встать на плечи гиганта. То есть классиков марксизма, тогда мы будем видеть далеко, перефразируя Ньютона. Передаю слово моему товарищу, я вроде бы уложился 8,5 минут. Сошлись, товарищ товарищи, товарищ, товарищ, э, прошу прощения, я э, просил э, Дима Дебенко, Это страна Союза коммунистов. У вас осталось э, примерно 9 минут у вашей страны. Дима, пожалуйста. А, Первая, товарищ. Э... Запонент, он, видимо, не совсем понял, для чего я использовал цитату о крестьянстве. Я свою мысль, может быть, зрители тоже не совсем поняли, я, может быть, несколько свою мысль суборно выразил. Еще раз, я привел пример, что конкретно у Владимира Ильича Ленина есть цитаты о том, что мы должны брать власть сейчас немедленно. Есть цитаты, что мы, что мы должны сосредоточить все усилия на электрификации, что мы должны обучаться военному делу и поддерживать порядок на железных дорогах. Мы должны давать всю власть советам. И мы не должны поддерживать совет. В разные времена Владимир Ильич Ленин говорил разные вещи, потому что он не был догматиком. Он был следователем, который понимал, что происходит вокруг него. Поэтому я и привел несколько цитат, чтобы мы поняли, что мы не можем действовать как религиозные скаласты IX века. Мы не можем просто прочитать Тору, Евангелие или Коран, увидеть там священную истину и руководствоваться этой заповедью. Для нас подобное поведение недопустимо. Поэтому цитаты для нас имеют третистепенное, а может быть и пятистепенное значение. Это что касается первого момента. Что касается второго момента, по поводу э, Гегеля и того, что является ли для него реальность себе, метод, который использовал в Марксе, ну, в Маркс в Капитале, это метод Гегеля, или чем-то, может быть, они отличаются. У Маркса есть работа называется экономические рукопись в которой есть отдельная глава которая так и называется метод политической экономики где он в принципе примерно объясняет что и как он делает и в этой части он пишет конкретно что гегель впадает в иллюзию он не понимает что реальность это не то что само себя усваивает само себе мыслит и так далее что мы лишь можем понять это реально руководствуясь какими-то законами именно про это я и говорил что мышление наше оно и есть способ постижения реальности, а не, а не определяющая для реальности характеристика. Это, что касается, в принципе, вы выступлений ну, моей позиции. Я не имел что уточнить. Спасибо. Спасибо, товарищи. Я прошу прощения. Я ошибочно неверное время указал по нерующей стороне. 11 минут с половиной у вас осталось. Пожалуйста, Гамид будет отвечать или Александр? Гамид, пожалуйста. Позвольте, я просто еще раз хочу напомнить, может, товарищ пропустил, никто не говорит о догматизме, никто не говорит о схолотизме, никто не говорит о, так скажем, на остановке вообще развития. Вот я себе позволю так даже сказать. Во-первых, по поводу диалектического материализма я сразу произнес, что мы понимаем по диалектическим материализмом. не из изучения марксизма и ленинизма и всех трудов в классике. Значит, я это произнес, если у вас есть предмет на спор относительно этого, то, пожалуйста, значит, относительно понимания, вот вы говорите, да, не надо догматизма, не надо вот таких вот идей, но вы сами же тут же, сразу же, зацикливаясь на одной какой-то работе. Я уверен, и я думаю, что и здесь присутствующих все знают, что это не единственная работа, в которой отражено, отражена критика Гегеля. Причем, если взять Ленина, кстати, того же самого е. Ингеса, допустим, более поздней работы, Еингис и, и Маркс, в особенности Еингис, они четко дают понять свое отношение к Гегелю. Они Гегелю относятся как к учителю, как к величайшему мыслителю, который дал им систематическое понятие, изложение систематической диалектики. Дал им это изложение, лишь их задача заключалась лишь перевернуть, перевернуть ее с головы на ноги. Они ее не меняли, они ее перевернули в целом с ног на голову. Фу, пардон, с головы на, на ноги. И они это четко в цитатах вы можете найти, поискать. Я, если хотите, могу для вас поискать. Значит, то есть сама-то диалектика, она что, изменилась, что ли? Или вы считаете, что Энгельс или Маркс написали свою диалектику? Я вот что-то вот у Энгельса и у Маркса, и в том числе Ленина, нигде это не видел. Мало того, они же критикуют четко, надо понимать, что они критикуют. Они же не в целом Гегеля критикуют, они критикуют его идеалистические моменты в его трудах, где он опирается как раз на идеалистические воззрения, где... Он идет, исходит из идеи, приходит опять к идее, изучая так и действительность. И в этом его и ошибка заключается. Но если мы возьмем, например, труд, где, который совершенно справедливо Энгис называет компендием диалектики, то есть самым емким, самым прямым его изложением наука логики, то там сама диалектика, если вы возьмете изучение именно сами категории движения как э, отражает их мысли гигель там то вполне справедливо можно согласиться с э, лениным что это очень даже материалистично то есть там четкое изложение материалистической диалектики. просто надо отрезать взять выкинуть что справедливо критиковали классики то есть идеалистические моменты где он напоминает о духе о осознании неком таком в себе, о боге и так далее. И вы получите полное изложение системы диалектики материалистической, как ее понимал как раз Ленин, Маркс и Ведь никто не заставляет, еще раз, товарищи, никто не заставляет и не говорит, что обязательно всем нужно изучать диалектику. Но сами классики говорили, если вы хотите, собираетесь развивать марксизм, ленинизм, то опираться здесь, к сожалению, кроме как на Гигеля, не на кого пока. Если есть на кого, пожалуйста, можете указать труды, было бы очень интересно, исключительно. Я все, спасибо большое. Спасибо, Марк Анатольевич, пожалуйста. Уважаемый оппоненту несколько писем Маркса, там уже Зорге или Эдемееру, где он говорит о в своем еще не до конца изжитом гигельянстве. Вот мы ведь о чем говорим, что заслуга Гегеля в том, что он написал три закона диалекции. Маркс и Энгельс это доработали, они создали метод, с помощью которого надо исследовать все процессы, которые происходят в обществе. Этот метод называется диалектический материализм. И исторический материализм как часть. Все. Нам незачем уже обращаться к логике Гегеля, поскольку она э, переработана творчески, и на ее базе создан определенный метод. Этим методом мы и пользуемся. Более того, я хочу вам заметить, что, например, если мы говорим о определенных... Э, как говорится, в высказаниях Маркса, я хочу напомнить вам, как он видел будущую пролетарскую революцию. Он видел ее либо одновременно во всех странах, либо в наиболее промышленно развитых. И это понятно почему. Потому что Маркс и Энгель жили в условиях священного союза монархов и, собственно говоря, видели, как подавлялись революции в той же Баварии, или в Венгрии, или в Италии, или во Франции. Владимир Ильич пошел дальше. Он описал закон неравномерности развития капитализма, на базе которого и заявил, что пролетарская революция возможна в одной отдельно взятой стране, где звено капитализма, является наиболее, которое является наиболее звено, слабым звеном цепи капиталистического производства. С резкой критикой Ленина на этот счет выступил Кауский, который заявил, что Ленин ревизует марксизм и отрицает из него, собственно говоря, вот это понимание всеобщности пролетарских революций. Но тем не менее Ленин, основываясь на состоянии окружающего мира, предпринял практические шаги и совершил революцию. Я еще раз повторю, когда он говорит о том, что надо публиковать куски Гегеля, это с той целью, чтобы не учиться у Гегеля а с чтобы показать его неверную позицию идеологическую. Что мы должны научиться, как говорится, разбивать идеологические построения, основанные не на материализме, а на идеализме. Мы идем дальше, опять-таки, я подчеркиваю, мы идем дальше. Извините, дальше меня все. Спасибо. А, так. А, ну что, оппонирующая страна, Александр, э, скажет. Да, здравствуйте еще раз. Александр, а, скажет, ну, э, секундочку, секундочку еще, я предупрежу, у вас примерно 5 минут осталось на вашу сторону. Хорошо, а, слышно, да, меня? Да, да, продолжайте, пожалуйста. Ну, вопросов мы сегодня подняли очень много, и там за пять минут все не охватить, можно сказать, вопросы всего марксистско-ленинского учения. Ну, про крестьянство. что он хотел сказать, что вот это опровергает основные принципы марксистско-ленинского учения, вот эта тактика Ленина, или она из этого учения исходит, то есть совершенно непонятно, зачем он привел пример, то есть нам это его обсудить нужно или как? По-моему, это как раз пример диалектичности материализма, которым руководствовался Ленин. По поводу того, что Гегель был прусак, и вот такая аргументация, я вам советую почитать э, Маркса, что он писал по этому поводу в ответ как раз на критику, такую критику Ленин, Энгельс, Гегеля, то есть Липпных там. То есть он там как раз Липпных э, говорил, что типа, Гегель более широкой публике известен как открыватель эпологет королевско-прусской государственной идеи. И Энгельс писал, что вот с такой вот критикой а, лучше вообще не публиковаться, Энгельс говорил в журнале этого Липпнехта, чем прослыть ослом. Поэтому такой критикой не отделаться. По поводу пролетариата и определения Энгельса хотелось бы указать там на важные моменты, что они живет за счет прибыли из какого-нибудь капитала. И далее пролетариат или класс пролетариев есть трудящийся класс XIX века. То есть одно дело как бы просто прочитать это определение, а другое вообще понять, о чем там идет речь. Ведь он дальше и объясняет. Что трудящийся. Вот Маркс говорит по этому поводу. Противоположность между отсутствием собственности и собственности является еще безразличной противоположностью. Она еще не берется в ее деятельном соотношении, в ее внутреннем взаимоотношении еще не мыслится как противоречие, пока ее не понимают как противоположность между трудом и капиталом. Ну и дальше раскрывать. То есть вот это нужно прочитать вообще капитал Маркса, чтобы понять, какой сейчас класс объективно выражает прогрессивные тенденции развития человечества. И дело не в том, чтобы там, пренебречь работниками умственного труда или интеллигенции, служащей, а дело в том, что именно рабочий класс выражает объективные интересы всех масс трудящихся и эксплуатируемых. Поэтому это тоже ничему не противоречит. Потом товарищи говорили, что нужно правильно мыслить, правильно познавать, познавать объективную реальность. Но вот это все правильно, правильно, а как это значит правильно? То есть есть два метода. Вот Есть метафизика, в пишет Энгель, что это вещи, когда берутся отдельно, неизменно, застывшие раз навсегда данные предметы. <coughs> когда человек мыслит, непосредственной противоположностью, его речь состоит из «да, да, нет, нет, что сверх того -то вот от Для него вещь или существует, или не существует, точно так же, как вещь не может быть сама собой, и в то же время быть иной. Ну и так далее. В этой связи, вот про три закона диалектика, которые говорили, даже если свести всю науку логики к этим трем законам, хотелось бы уточнить у товарища, что такое вообще противоположности, единство, борьба противоположности, качество, количество что такое закон отрицания, отрицания, и тут как бы вообще что такое определение и так далее. И выяснится, что тут без такого серьезного философского подхода с этим не разобраться. То есть кажется, что это все понятно на уровне каких-то, какого-то человека есть представления на этот счет, но все не так просто. По поводу отношения к Марксу, к диалектике, он сам в капитале это выражает, товарищи могут почитать. Мои диалектические методы по своей основе не только отличен от Гегельского, но и является его прямой противоположностью. Тут важно именно прямой противоположность. Во-первых, он не просто где-то в стороне от него стоит, является прямой противоположностью. Меттифицирующий сторону гегельской диалектики, пишет он, критике почти 30 лет назад. Но как раз в то время, когда я работал над первым томом «Капиталом», крикливые, претенцизиозные, весьма посредственные эпигоны, задающие том современной образованной германии, усвоили манеру третировать Гегеля, как некогда во время Лессинга, Бравый Мендельсон третировал спинозу как мертвую собаку. Я поэтому открыто объявился учеником этого великого мыслителя, и в главе и по теории стоимости местами даже кокетничал для Гегеля манеры. И дальше он пишет важное: мистификация, которую претерпела диалектика в руках Гегеля, отнюдь не помешала тому, что именно Гегель первый дал всеобъемлющее сознательное изображение ее всеобщих форм движения. У Гегеля диалектика стоит на голове. Надо ее поставить на ног. И он сам пишет в письмо Кугельману, «Гегелевская диалектика является основной формой всякой диалектики, но лишь после освобождения от мистической формы». А это как раз то, что отличает мой метод. Когда Ленин изучал науку логики, он там особенно отметил э, третий отдел идеи и писал, «Едва ли не самое лучшее изложение диалектики». Здесь замечательно показывают совпадение, так сказать, логики и гносеологии. И далее он пишет, диалектика и есть теория познания Гегеля и марксизма. Вот на какую сторону дела Это не сторона дела, а суть дела. Не обратил внимания Плеханов, не говоря уже о других марксистах. По поводу того, что учиться у Гегеля, это еще не Ленин придумал, а Фридрих Энгельс. В «Диалектике природы» он прямо писал. Учиться у диалектики у Канта было бы из нужды утомительной, неблагодарной работы. С тех пор, как в произведениях Гегеля мы имеем обширный компедиум диалектики. Хотя и развитый на совершенно из совершенно ложного исходного пункта. То, что у Гегеля исходный пункт был первичности понятий, идеи, а что это не отражение а действительности, это мы признаем. У меня еще есть какое-то время? Две минуты. Так, ну По поводу гегельской диалектики, раз мы уж взяли за это, тогда я побольше этому посвящу. Методи, пишет Марс. Мне послужило большую службу то, что читаемый в письме Карла Марса что я переристал логику Гегеля, случайно попавшуюся мне в руки. Фрейлинград, отыскавший где-то несколько томов Гегеля, принадлежавших Бакунину, прислал мне их в виде подарка: Если когда-нибудь снова придет время для подобных работ, мне очень хотелось бы в объеме двух-трех печатных листов сделать доступным общему человеческому рассудку то разумное в методе, что Гегель открыл вместе с тем затемнил. Нужно ли пояснять, что три печатных листа это не меньше 30 печатных страниц? что он много больше трех форм в По поводу советов, раз уж так переходить к ним, конечно, марксисты не абсолютизировали советы. Но тут важное дело состоит в том, что советы есть именно форма диктатуры пролетариата. И мы не можем отказаться от этой формы. А то, что в советах когда-то были меньшевики, когда захватили власть, ССР и вообще реакционные силы, тогда, конечно, лозунг советов был снят. По поводу замечания Марка Соркина, по поводу пролетариев, осознающих свои классовые интересы, это тоже признается нами, что еще Ленин об этом писал, что из пролетариев по профессии не раз выходили в жизнь размагниченные мелкобуржуазные интеллигенты по их действительной классовой роли. Но тут нужно понимать не отдельных как бы, групп пролетариата или отдельного пролетариата, а вообще в целом, класс пролетариата, и позволю привести слова Маркса по этому поводу. Не может уничтожить пролетариат своих собственных жизненных условий, не уничтожить всех бесчеловечно жизненных условий современного общества, сконцентрированных в его собственном положении. Он не напрасно проходит суровую, но закаляющую школу труда. Дело не в том, в чем в данный момент видит свою цель тот или иной пролетарий или даже весь пролетариат. Дело в том, что такое пролетариат на самом деле, и что он сообразным этому своему бытию исторически вынужден будет делать. Его цель, его историческое дело самым ясным и непреложным образом предуказывается его собственным жизненным положением, ровно как и все организации современного буржуазного общества. Это вывод был сделан на основе диалектического исторического материализма. И то есть, тут как бы товарищи должны определиться, или они будут диалектический метод, применять и материализм тоже будут применять и тогда делаются такие выводы или как бы они будут опираться на сознание а не на объективную действительность я думаю закончил хочу только задать вопрос по крупное производство то есть что оно уничтожается крупное производстве будет уничтожено вот хотелось бы спросить и какое у нас будет производство тогда то есть мелкое производство опять к ремешнике придет мануфактуре или к чему поясните пожалуйста Хорошо, понятно, спасибо. Но ну, вы на одну минуточку перебрали, но посмотрим. Если эта минута понадобится, на второй стране я ее там. Пожалуйста, пожалуйста, Дмитрий. Товарищи либо не поняли, либо упорно не хотят, сказать, не хотят понять, что я им сказал, когда приводил пример про совет, про ГОЛРо, про электрификацию, про вооружение, про железнодорожные пути, про взятие власти. Я сказал это одним блоком, чтобы показать, что сам факт, то, что Ленин когда-то что-то сказал, не означает автоматически того, что эта фраза верна и сегодня. То есть, если мы хотим порассуждать о том, что имел в виду Маркс, Ленин, Энгельс и так далее, это, конечно, прикольно и здорово, но опираться нужно не, столько и не, не только и не столько на текст, который нам изложен, сколько на оптимизм, всю историческую общность, совокупность фактов, понимание процессов, которые в ту эпоху происходили, и тех решений, и тех выводов, в которых приходили Маркс, Энгельс, Ленин, Иосиф Ивзарионович Сталин, там, тот же Гегель. Это что касается первого момента. Второй момент по поводу методов. В чем заключается метод Гегеля? Метод Гегеля заключается в том, что есть некий идеалистические категории его и движение он оценивает да вообще всю окружающую реальность он оценивает пер, через соответствие тем или иным категориям которые он придумал часть из этих категорий конечно выведенная то есть Гегель безусловно это вершина всей немецкой философии ну, фирмах после него проверь но можно сказать что в принципе всей идеалистической философии гегель это несомненно вершина это тот человек, который сумел объединить весь накопленный опыт человеческого, вот этого религиозного метода познания, который соединил это все в одну большую работу, ну, там, не в одну, в несколько, там, феноменология духа, наукологии, да, несколько еще, может быть, которых я не знаю. Вот он соединил это в единый факт, но он не понимал, какие там части работают, какие там части не работают. И на базе этого непонимания он приходил к ложным выводам. Это и был метод Гегеля. То есть тот самый метод идеалистического материализма, с помощью которого он приходил, то к верным умозаключениям, то к неверным, то к гениальным догадкам, то к совершеннейшим глупостям. Не понимая, как в принципе устроено, он собирал скрупулезно большое количество различных, различных исторических сведений, наработанных обществом. То есть различных и философских, как говорилось. Именно вот философских концепций, собранных вместе. И часть из этих концепций оказались действительно работающими, часть из них не работающими. Но именно для этого и понадобился Людвиг Фирбах, который сумел разбить всю эту концепцию, да, опровергнуть ее. И опровергнуть ее блестяще. И все об этом писали: что можно прочитать работу Энгельса по этому поводу. Можно прочитать самого Фирьбах, если очень хочется. Но смысл-то заключается в чем? В том, что мы, конечно, можем. Сколько угодно изучать. Платона, который, безусловно, велик. Для того, чтобы понять, вполне понять вообще философию, нужно понимать, что такое теория идей. Но ведь невозможно понять Платона, если, не, если учесть, что он был учеником Сократа, с его блестящей диалектикой вопроса. Мы не можем понять Сократа, если забудем про то, что он был результатом школы афинских софистов. Мы не сможем понять афинских софистов, если не будем учитывать всю предыдущую школу там, древнегреческой философии, которую я уже не помню. Но и Платон, и, Аристо... и его ученик Аристотель, которые лежали в основе религиозных, Мы можем последовательно, конечно, раскручивая виток за витком, пытаться прийти, следовать тому пути, которым прошла история человечества до нас. Изучать пыльные тома один за другим, причем желательно, естественно, на языке оригинала. На древнегреческом, на старонемецком, на старославянском. И в конце концов, годам к 70, возможно, мы дойдем до, до вот тех процессов, А можно просто понять, что есть такое диоретический материализм. Можно понять, что есть формальная логика, система законов жестких, которая в определенных условиях нам бесконечного количества аксиом неких дает бесконечное количество непротиворечивых суждений. И понять, что с помощью формальной логики мы можем так или иначе внутри нашего текущего знания что-то уточнять. Но если мы столкнемся с некой новой фактурой, то мы ее не поймем в рамках формальной логики. Для этого нам нужна диалектическая логика. Нам нужно осуществить вот этот диалектический переход. Нам нужно увидеть явление, увидеть, вернее, увидеть противоречие между тем, что мы знаем и тем, чего мы не узнали. И вот тогда с помощью вот этих различных методов понимания перехода количества в качество по ним борьбы противоположностей, да? отрицание, отрицания, То есть мы сможем вот, преодолеть на определенном этапе вот этот вот затык, вот это вот противоречие. Именно для этого она нам нужна. И именно диалектический материализм нам нужен в этом плане. Само представление истории развития философии, оно интересно, оно, в принципе, познавательно. Но вот, опять же, когда мы возьмем власть, решим приоритетные вопросы, и пройдет там 2-3 года, а лучше 5, в этот момент да, будут созданы соответствующие теоретические аппараты, которые будут заниматься соответствующей пропагандой научной, бороться с различным религиозным мракобесием, как это делал Ленин, к чему он призывал. Объяснять людям глубоко, что такое философия, и поднимать их уровень, чтобы они понимали сущность работы, допустим, Ленина, материализм и империя И понимали, что в принципе философский вопрос снят. Чтобы они понимали, как устроена наука, ликвидация безграмотности, что им нужно делать. Все эти вопросы, конечно, нужно изучать. Но приоритетный вопрос для нас, это вопрос взятия власти, приоритетный вопрос революции. Да? До тех пор, пока пролетариат власть не взял, бесполезно пытаться окопаться в пыльных томах. Это особо толку, толку не даст. Понимание именно диалектического метода Маркса, его, его можно получить, изучая Маркс запросто, его можно получить, читая Ленина, в более углубленном и улучшенном виде. Именно там этот метод есть. И, собственно, но если мы будем использовать более реакционные методы, в чем самая, самая идея это главное, Если мы используем методы Гегеля, например, то мы можем и приходить к умозаключениям Гегеля. А эти умозаключения весьма удобны нынешнему правящему режиму. И мы можем тогда с помощью различных ухищрений, которые Гегель не хотел специально создавать, он просто не мог их преодолеть. Но с помощью этих ухищрений мы сможем доказывать, допустим, что надо искать нам правильную буржуазию, например. Мы можем доказывать пролетариату, что ему не нужно объединяться, и всячески, и еще запудривать ему мозги, используя там можно гегеля, можно софистов, можно любые э, достаточно прогрессивные для своего времени научные концепции, которые просто в силу объективных причин не могли объяснить происходящий процесс. А мы должны людям давать именно то объяснение, которое позволит нам понять, что происходит, найти свое место в этом мире и бороться за свои интересы. В принципе, самым лучшим методом для этого является понимание для начала классовой своей позиции. Это несложно, это не пыльные тома. Нужно просто понять, к какому классу принадлежишь ты, какой класс э, на, на, тебя эксплуатирует. После этого нужно понять, как с ним бороться и начать бороться. И когда человек начинает с ним бороться, в процессе этой борьбы методом постоянных проверок он теоретически вооружается, он находит среди товарищей тех людей, которые могут ему дать дельный совет и тех, которые вводят его в заблуждение. И по мере этого процесса, собственно, растет теоретическое вооружение пролетариат. Человек начинает понимать, какие работы Ленина ему можно читать сейчас, а какие, в принципе, можно отложить, которые тоже интересны для своего исторического периода. Вот. Но основной момент – это, опять же, вопрос, как бороться, вопрос классовой борьбы. Спасибо, у меня все. Спасибо. Спасибо. У нас э, у стороны Союза коммунистов примерно 7 минут осталось. Марка Анатольевич, пожалуйста. Тут задали вопрос по поводу уменьшения крупного производства. значит Объясняю. Я начал работать над книгой, которая называется «Диалектика буржуазного общества». Прежде чем работать, я попросил товарищей помочь мне собрать определенный статистический материал. Было исследовано примерно 500 крупных корпораций за 50 лет их развития. В результате получилось, что количество крупного производства уменьшилось на 60%. Если пускай меня поправит, Нина, я-то сам не видел, она мне читала, и мы составили график. Там, по-моему, крупных предприятий осталось 43% от числа того, которое было, будем говорить, начиная с 70-х годов прошлого века. Это раз. Во-вторых, мы вскрыли очень интересную особенность, которая сейчас применяется к капиталу. Это холдинговая система. Что это такое, я поясню. Холдинг создает юридические лица, которым передают в аренду небольшое количество оборудования и основных фондов значит, и которым поставлена задача выполнять определенную часть технологической цепочки производства того или иного продукта. Значит, если рабочие на этом предприятии недовольны условием жизни идут на соответствующую забастовку, то переформатировать юридическое лицо возможно за 3-4 часа. То есть, старое юридическое лицо отправить на банкротство и создать на месте его новое юридическое лицо, с которым перезаключается договор аренды. А поскольку холдинг с рабочими трудового соглашения не заключал, то он несет перед ними ответственность. И рабочие в результате чисто экономических требований оказываются на нуле, оказываются в луже. Потому что когда они идут к конкурсному управляющему и говорят, где наша зарплата, он говорит, а у меня, ребята, собственности никакой нет. Я не знаю, каким образом быть. Скорее всего, просто это юридическое лицо будет ликвидировано, как не обеспеченное, будем говорить, основными фондами. А вы, ну что же, а теперь я вам ничем помочь-то не могу. То есть, вот эта холдинговая система лишает самого смысла экономические требования одному одном отдельно взятом предприятии. И таких предприятий становится все больше и больше. Потому что процесс приватизации в России идет, и подавляющее число госкорпораций постепенно переходит в частное управление. И каждый раз, каждый год правительство демонстрирует нам список тех предприятий, которые принадлежат приватизации. Вот. Понимаете, в чем дело? И вот здесь как раз я из этого исходя и начал, собственно, работать над этой книгой «Диалектика буржуазного общества». И, по сути дела, вот те, то заявление мое, которое я сказал, я возвращаюсь к началу, оно как раз и выходит следствием из того графика, который составили на, на более 500 крупных корпорациях на их производстве. У нас период, начиная с, 70, с начала 70-го года, когда, собственно говоря, первый экономический тяжелый кризис после Великой Депрессии случился, и по сегодняшний день. Вот вам ответ на вопрос, откуда я взял, что крупное производство постепенно исчезает. Спасибо. А, Марат, у нас сколько там осталось, 2-3 минуты, не больше. Да, я вкратце тогда скажу, то, что товарищи говорят, читали немецкую идеологию и другие работы. Но вот у меня, допустим, есть Людек Фейербах и конец немецкой классической философии, то есть Энгельс прямо пишет, что тот, кто, э, так, человек, придававший главное значение системе Гегеля, мог быть довольно консервативным в каждой из этих областей. Ну, вот, областей политику имеет в виду. В немецкой идеологии Маркс пишет как раз-таки о тех людях в первой главе, которые использовали систему Гегеля постоянно, то есть критиковали друг друга, используя понятия. Они считали то, что вот, я, конечно, вырвусь из контекста, потому что времени мало, товарищи потом сами могут проверить что в существующем мире господствует религия, понятия и всеобщие. То есть какие-то понятия, богом данные, или не знаю, откуда это данные. И начинает Маркс потом то, что наши предпосылки не догматы, это действительно предпосылки. То есть он начинает с материального мира. То есть нет никаких категорий данных нам, как всеобщие. Это вот товарищи сказали. То есть Гамиль сказал, то что становление Маркса в главе, Первый – это категория, как у Гегеля. Нет, гамит – это категория не гегелевская. Откройте введение во второй том. Там Маркс пишет, я кокетничал над Гегелем. Просто использовал это слово. То есть, имеется в виду. Так, по поводу капитала и фабрично-заводских. в Капитал откройте на немецком. Там написано «Leon Arbeiter». Введите в Google переводчик, кто это. Это наемные работники. Товарищ Александр спрашивал, как нам познавать окружающую реальность. Ну вот так, берите статистики, посмотрите, как Ленин работает, свои писал. Изучал окружающую реальность на статистических данных, положение рабочего класса в Англии, например, Энгельса. То есть он изучал реальную жизнь. Конечно, с помощью спекулятивных систем можно подтвердить любую там, теорию, которая тебе удобна, но все-таки... Давайте использовать диалектический материализм, реальный мир. А вот конкретно то, что фабрично-заводских становится меньше, да, это так, потому что вот здесь вот по Хабаровску, например, прекрасно видно то, что, да и по всей России вы можете посмотреть данные, то что предприятия все больше и больше закрываются. Рабочих фабрично-заводских становится меньше, люди становятся, работают в офисах, в торговле и прочее. И на кого в таком случае опираться? Мир материален. То есть, а... Советского Союза нет, теперь производство перебрасывается в страны другие. То есть, и оно а и давно переброшено. Да, все, я тогда заканчиваю. А? Да. Хотелось бы, чтобы товарищи все-таки разобрались и вступили на путь классовой борьбы, перестали читать Гегеля, уже начали бороться, изучать окружающий мир. Вот, все, спасибо. Спасибо. Ну что, товарищи, в принципе, позициями определились. Я предлагаю, поскольку у нас время эфира не резиновое, да и читатели, наверное, уже, и зрители наши уже потихоньку, наверное, начинают уставать. Вот, Поэтому я предлагаю всем участникам, ну или кто пожелает, может быть, не все, где-то по одной минуте финального выступления. Да, пожалуйста, Гамит. Можно, да, уже? Значит, ну, товарищи говорят, вот, надо изучать э, работы классиков, какие-то там фразы подходят, какие-то не подходят, задается закономерный вопрос, кто определяет, что правильно у классиков, что нет. Это первый момент, который я просто задаю вопрос, как человек, который услышал вас, как товарищ. У вас одна минута, Гамик. Да, да, что такое диалект, диалектический материализм? Просьба указать, ссылка у классиков, где это находится, то есть четкое определение этого. Это я задаю вопрос читателям тоже в том числе. Найдите, пожалуйста. Значит, по поводу производства и уменьшения производства. Но ну, вообще, надо понимать, что спрос-то у нас уменьшился, что ли, вместе с производством. По-моему, за последние 50 лет население, количество населения выросло приблизительно на 50%, почти. С 5 миллиардов до 7,2 миллиарда. То есть спрос никуда не делся или он исчезает с количеством людей и с количеством, с развитием стран. То есть что это означает? Я вот как диалектик понимаю следующее, что, во-первых, произрастет производительный труд, производительность труда, прошу прощения. А за счет этого как раз и роль рабочего класса в том понимании, которое понимал, например, Ленин, да, и в котором его понимаем мы с товарищем, а наоборот растет. От этих людей зависит все большее и большее количество людей, жизнь остальных людей. От все меньшего и меньшего их количества. Поэтому я призываю еще раз прочитать классиков. Догматом мы не являемся, мы не проповедуем, или там, так сказать, мировоззрение у нас на этом не останавливается. Но ключом для дальнейшего развития, и Ленин четко на это указывал, является как раз изучение диалектики Гегеля, марксизма, маркса капиталов в первую очередь, и остальных работ классиков. Нельзя останавливаться, вот, товарищи, ограничивают людей. Нельзя ставить себе границы, рамки, тогда вы будете ограниченным человеком. Призываю таким не быть. Спасибо. Александр? А, Марк Анатольевич, пожалуйста. И, Гамит, путаете понятия. Уменьшается количество крупных производств. Я четко это отметил. Я не сказал, что уменьшается количество рабочих. Я сказал, что уменьшается количество крупных производств. Но, я должен сказать что и процесс уменьшения рабочих ⁇ это тоже диалектическое явление, поскольку внедряется все больше и больше системы производства, которые не требуют прямого вмешательства человека. Проще говоря, там, где работало 100 автокареей, будет работать два оператора. Понимаете, в чем дело? И процесс потребления, конечно, не снижается. Но, будем говорить, качественный состав социума резко меняется. И вот те выкладки, которые были, когда существовало два класса или три класса, и очень большое количество э, социумов самых разных и классированных, да, или служилых, или так далее, которые пришли к тому или иному классу, как, например, интеллигенции казаки в Российской империи, оно исчезло. Мы сегодня имеем четко выраженные два класса. С одной стороны, владельцы средств производства, с другой стороны, их наемные работники. Все. Которые работают на разных участках. Вот это реальность сегодня. И с этой реальностью нам работать. Поэтому мы, как говорится, оставляя у себя диалектический материализм как метод познания общества, мы-то как раз и идем дальше. Нам нет необходимости изучать логические построения егеля Это сделали за нас уже. Люди, которые вывели соответствующий метод. И этот метод вполне применим и сегодня. Нам нет необходимости снова доказывать действенность этого метода. Он уже доказан, это уже аксиома. Вот о чем идет речь Спасибо. Товарищи, я все-таки прошу придерживаться регламента. Я прошу прощения, если я привысь. Так, Александр. Да, меня слышно? Да, минута. Так, вот э, Дмитрий, или как товарища зовут, который про советы говорил, он там говорил о формальном методе и таких обстоятельствах, которые подталкивают нас э, к диалектическому мышлению и овладению диалектического мышления. И вот товарищ тоже другой, который говорил про факты, что нужно вот, их изучать в реальности и констатировать. Вот дальше констатации фактов, как мы их будем организовывать -то в систему знаний. И вот это диалектическое мышление, где мы его должны изучать, овладевать им. То есть смарт Соркин говорит о том, что кто-то уже за нас овладел диалектическим методом, освоил диалектику. Ну хорошо, кто-то за нас может и физику освоил, и химию, и вообще много чего за нас освоил. А мы будем осваивать и овладевать диалектическим методом мышления? Если будем, то мы вот просим... Товарищи, подсказать, где можно изучить диалектику. Систему, систему диалектики. Как, вот, где можно ее освоить? Вот, товарищ говорил, не нужно читать, вот прямо он, говорю. Мы призываем не читать Гигель. Не Дмитрия, который второй, а кого читать, то есть хорошо. И если не вопрос задам. Можно полную ссылку на наш доклад и аргументацию потом привести здесь под роликом. Да, я думаю, вопрос решим. А, товарищи Союза коммунистов. Марат. А, Марк Анатольевич. Mm. Пожалуйста. Минута, Марк Анатольевич. Где ему изучать диалектику? Ну, там, где изучали все. В практической работе. Ведь метод понятен. Как его применять, понятно. А дальше идет дело практической работы. С кем работать? как работать, направление этой работы. Это все уже понятно. Дело только за самой работой, а в процессе этой работы вы и будете набираться опыта. Нельзя научиться плавать, не входя в реку. Вот сколько вы вас на берегу реки не учили, как правильно надо махать руками и ногами, вы плавать не научитесь. Пока вы не попадете в реку или в море. Вот там вы научитесь плавать. Возможно, даже... Пару раз придется, как говорится, и немножко воды нахлебаться. Но иначе вы не научитесь. И не надейтесь, что кто-то вам объяснит, как правильно действовать в отдельном, конкретно взятом случае. Не надейтесь. Метод – это помощь вам в этой работе. Но научиться вы работать должны сами. У меня все. Спасибо. Марат. Кстати, товарищи, я хотел заметить, у нас Дмитрий, видимо, по связи отвалился, поэтому Марк Анатольевич использовал его время, и сейчас последнее слово Марату. Кого читать спрашивали? Ну, Можете читать Маркса, Ленина почитать. Там, в принципе, все понятно. Ленин изучал окружающую реальность, делал из нее соответствующие выводы. Поэтому брать просто цитаты... Не, погружа, не понимая, что происходило в тот момент времени, вы, конечно, сделаете неправильный вывод тогда. Вот. Говорите, читали немецкую идеологию, но не видно по вам. Так что, товарищ, я не знаю, разберетесь вы, не разберетесь. Тоже, на, наши материалы тоже подкрепим внизу под видео. Так что читатели уже сделают вывод. Все, время мало, да? Так что заканчиваю. Спасибо. Спасибо. Ну что, я тогда, товарищи, в принципе, здесь позиции обозначили. Я на правах ведущего тоже свою позицию выскажу. Она, в принципе, с моими товарищами Союза коммунистов едина. Ну, добавлю от себя. Нас интересуют конкретные вопросы борьбы за интересы трудящихся. А вся эта научная болтовня... Возводящие концепцию Гегеля в абсолют вера. это попытка нас от этой борьбы увести. При этом абсолютно неважно, заблуждаются наши оппоненты или работают сознательно. Можно до седых волос изучать всех философов от сотворения мира и стать знатоком истории философии. А можно, поняв метод диалектического материализма, вступить в классовую борьбу. Первоисточники указаны. Позиции озвучена. Проверять и разбираться, товарищи, уважаемые наши зрители, вам. Поэтому читайте, изучайте, думайте, анализируйте. А я с вами прощаюсь. С вами было информагентство Ледокол. Я ведущий Вячеслав Мерзликин, член Союза коммунистов и стулы. Спасибо нашим участникам, спасибо за внимание. До свидания.